И друзья дорогие друзья здравствуйте еще раз значит суть сегодняшнего видео в том что мы пришли подавать рекламацию или претензию на хостел один из наших подписчиков друзей и туристов заселился в хостел брэден бир вот он оплатил проживание за 6 ночей а к сожалению ему не хотят возвращать деньги поэтому мы подаем досудебную претензию сегодня в этом хостеле вот. вот такой вот у нас этот хостел территория нового хостела так что посмотрим что там внутри кто производит но ну, будем подавать претензию внутри хостела такая вот обстановка Ресепшн, да, идем подаваться. Uh -huh. Да, запах здесь, конечно, здесь рядом потому что -то. такой у нас контингент здесь. Запах, конечно, необразимый. Ну, ладно, это уже как говорится. Второй вопрос. Так, подаем судебные претензии. До судебки. Uh -huh. Будем подавать сегодня до судебки, да? Uh -huh. Как ты думаешь? Какой будет результат? Я думаю на 100% положить. Да не надо так уверенно быть. Это изгибы, это меандр, понимаешь? Река кривая. Вот такой вот у нас. Виден Как они, ребята, работают хорошо. Деньги не возвращают, да? так вот посмотрим, что мы сможем сделать. Ну что у нас, куда администратор убежал? Да-то убежала, видимо, начальница А начальница есть все-таки здесь, да, как ты думаешь? В прошлый раз не было начальника Все общались исключительно по телефону да. Это кому принадлежит Костов вообще? Да. ИП да. ИП? Да. Какое ИП? А, ИП Альберт. Mm -hmm. так, сегодня у нас какое число? Пятое, да? Пятое ноябрь. Mm -hmm. mm -hmm. Ну что, сколько занимает подача претензий обычно? До mm -hmm. а, а тут у нас сколько занимает? Mm -hmm. То есть первое судье до Соответственно, подписывать некому он пока еще не отвечает на телефон. Можете завтра? Нет, вы можете подписать сейчас, что вы приняли. Фамилии ваши напишите. Вы можете вы администратор. Вы работаете официально? Здесь? Либо, да, официально, официально работает. да? Вот вы подпишите да, это, вы все? Вам не запрещено подписывать. Вам все не же запрещено управляющая подписывать или. Должны... Она сказала, что только директор может все управляющий. Управляющий сказал, что. Не-не-не-не-не. Вы просто, что вы приняты на рассмотрение, вы передадите управляющим. Я же вам повторяю. Вы сказали, директора надо дождаться. Она не может пока не послушайте, работает. это документ для того, чтобы принято на рассмотрение вы можете потом директору отдать где директор ваш? давайте, давайте поправляешь подойдем сейчас кинет, да? вот видите, как пальцы. вышел я прогуляться секунду, там очень душно и пахнет неприятно в этом хостеле, такой запах стоит видимо от кухни, опять же, это не мое как бы не моя критика, а просто констатация фактов. В общем, смотрите, какая ситуация. Э, объясню. Подали мы претензию первые 14 октября, в принципе, в день не заселения. Потому что человек увидел здесь грязное белье с дырками, с волосами. Номер был засаленный. Вообще эпидемиологическая обстановка не очень хорошая была в этом хостеле. Вот. Сумма-то ничтожная практически. 10 30 290 рублей. Но сам факт, вот это отношение, да? Прошло уже три недели, ни ответа, ни привета. То есть им все равно, как бы их дело не отдавать деньги, а наше дело их деньги эти получить. Причем деньги законно заплаченные, наличными. В общем, такая ситуация. Ну, посмотрим, что будет дальше. Сейчас пока ждем, ожидаем решения администратора, который не хочет подписывать заявление на подачу, на нашу претензию. Вот директор подписал претензию. Деньги они не хотят возвращать в судебном порядке. Соответственно, наша миссия закончена. Будем подавать суд. Или уже ждем решения через 10 дней. 10 дней, да. 10 дней ждем второй срок. Уже получается почти месяц проходит. Ну все, в принципе, мы удовлетворены. Спасибо, всего доброго. До свидания. Так, ну вот мы вышли из хостела, подписалось все. Опять же ждем мы теперь 10 дней. Открывайте. Застрял наш человек, там не выпускают из хостела. Будет жить на Выходи, выходи. Выходи. Ты можешь дверь открыть после? А Все заперли здесь тебе, да? Козни строит. Итак, дорогие друзья, подписчики, туристы. Смотрите, значит, общая практика. Если вам деньги не возвращаются, обращайтесь к нам. Мы вам поможем. А так, все. Ну, наша миссия закончена. Так что, ж, обращаемся в суд теперь. Или ждем. Нет, сначала ждем денег, а потом обращаемся. Ну, все. Спасибо за просмотр.